Добро пожаловать в центр Порша. Что я могу для вас сделать? Я хочу записать свой автомобиль на обслуживание. Иногда заедает стартер. Что это за машина? Это Porsche 111. Пи-111. Может 911? Это кабриолет или купе? 111 дизель. Кабриолет.